цвета две модели сумчатый эксперт сегодня я расскажу вам о двух сумочках кроссбоди <свес> очень здорово пахнет петунья не прихотливая не капризная колода рядом сижу на гамаке и так хорошо не хочется заходить домой поэтому снимаю на улице покажу вам две небольшие сумочки Сумочка, смотрите, форма у нее, как у детской сумочки, да? Но между тем, как маленькая ведерка. шоперы модны, а это маленький уменьшенная копия шопера. Смотрим, на задней стенке карман на молнии, вот такой вот донышко полукруглое. На передней стенке использованы материалы матовые, кремовый и белый крокодил. Две маленькие ручки. Одна большая длинный регулируемый ремень Который позволит сумку повесить через тело Либо на плечо Цепляется он здесь Внутри Лишних отделов нет Прям как в большом шопере На задней стенке карман на молнии Две маленьких дополнительных кармашка Цена сумочки 850 рублей Еще одна сумочка Ко мне Кузя пришел. Он любит кататься. Как я только на гамаке, он сразу прибегает. Да, Кузя? Пойдем, Кузенька. Пойдем. Пошли, прыгай. Пойдем. Есть вот такая сумочка. Это кросс Иди сюда. Ко мне сюда. Пойдем. Кузя, пойдем сюда. Сюда, Каманик. Пойдем сюда. Пойдем, пойдем, пойдем. Мешается. Пойдем. Прошу извинить. Наши питомцы это много. Много о нас говорят, да? Любит он кататься, ничего с этим не сделаешь Понравилось ему Кстати, гамаки мы продаем Гамаки разные по размерам, по формату, по цвету Здесь должно быть видео Вот здесь покажу ссылочку Можно заказать интересующего вам цвета Или нужного вам размера Еще одна вот такая сумочка боди. Вот такое у нее дно полукруглое на задней стенке карман на молнии, она такого же лавандового цвета. На передней стенке у нее под клапаном два рабочих кармана. Заходим, проверяем глубину карманов. Вот, входит практически вся ладонь. кузень и хулигань. Внутри тоже лишних отделов нет. Размер сумочки довольно хороший, не маленький. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармана. Эта сумочка 800 рублей. Это с учетом скидки. То есть на эти сумки на две, Кузя, не хулигань, скидок больше нет. Кузя, прости. Ой, игрун, маленький еще. В общем, вот такие две красотки, не хулигань. Удачи вам, спасибо. Ваш сумчатый эксперт. Подписчикам канала на остальные все сумки скидка 10%. Подписывайтесь. Пишите, мне очень важно, интересно знать, что вас интересует, какие модели, какие сумки, какие форматы, какие цветов. Ваш сумчатый эксперт.